сделать власть, она хочет сделать всех нас преступниками. Мы должны все время что-то нарушать, все время бояться. Каждый, кто приехал в этот город, сталкивается с проблемой регистрации. Временной регистрации, постоянной регистрации, регистрации по месту пребывания, регистрации по месту жительства. Известно, что гораздо легче найти жилье, снять жилье ее с регистрацией. Люди вынуждены оформлять фиктивную регистрацию для того, чтобы устроиться на работу, получить медицинское образование, социальное образование, устроить своих детей в детские сады. До какого-то момента это был вопрос денег, вопрос взятки, вопрос коррупции. Сейчас, после принятия федерального Стоимость подобных решений резко вырастает. Наиболее угнетенные рабочие, мигранты оказываются в условиях дополнительного угнетения со стороны работодателей. Они не могут, не имея регистрации, они вынуждены работать за меньшие деньги, соглашаться на худшие условия труда, работать нелегально. То же самое касается... Людей, которые вынуждены снимать жилье за большие деньги, платить специальные деньги за то, чтобы им сделали регистрацию. Это тоже принятая практика в городе. Таким образом, получается, что люди, которые и без того находятся в худшем положении, хотим сказать, что любое ограничение прав граждан, нарушение 25-й Конституции, 27-й Конституции, это в первую очередь удар по наименее социально защищенным гражданам.